Алло? Я вас слушаю. Са, Горю, я слушаю вас, но не понимаю. не, ага. по не понимаете, да? Не, не. Ага. Ладно, по ага. фамилия и имя. И Фа Слышите? Фамилия имя. Эдуард. Эдуард, да. А фамилия? Дьяченко. Вы слушаете меня? Да, адрес скажите вашего участка. Адрес город Каушаны, улица Бечи и Один. Бечи... Да, Бэчий, Уну? Да, да. Хорошо, слушаю. У вас тут, вы написали заявление. У меня тут заявление ваше есть. Угу. Тогда сможете подойти, чтобы объяснительное взять у вас. А вы, не это, кто вам заявление принес? Вы с ними не разговаривали? Они вам не читали, что там написано? Ну отлично, там написано по адресу регистрации булетина. пожалуйста, приезжайте, получите объяснение о к заявлению. В чем проблема? А я Ну я отклоняю ваше приглашение, потому что не доверяю вашему участку вообще, у вас там неадекватные ребята работают, которые нападают на людей. Я еще раз вам объясняю, я написал заявление, приедете по адресу регистрации и будем разговаривать, я объяснительные дам, дам материалы дела, ссылки на видео, все дам, только приезжайте. В чем проблема? Хорошо. При... Вы приедете? Подождите, подождите. А ну давайте тогда по порядку. Продиктуйте мне все мои права, чтобы я знал, какие у меня есть права. Вот э, я по телефону не буду вам диктовать все ваши права. Вы их должны знать. Ага. Я вам объясняю одно, что по телефону это получается как повестка. Если вы... Чего? Повестка чего? По телефону повестка. что? Как повестка. А кому эта повестка? Кому? Вам, вам. А кто я? А кто я для вас? Кто вы? Вы заявление, вы... Какое заявление? Какое заявление я написал? Вы объяснить вам по-русски, если вы не понимаете по-молдавски. Я стараюсь объяснить по-русски. Так вы объясните, какое как, кто писал заявление? Может, вы не туда звоните? Я вам звоню. Ваш номер тут написан. А кто... На Хорошо. А кто, кто написал заявление? Может, номером ошиблись? Нет. Это вы Павел Григорьевич. Ну, я же говорю, что ошиблись. А как я? Ну, как вы ошиблись, ваш номер телефона... ну, мой номер может кто угодно и где угодно написать. Еще раз повторяю, вы вообще государственная организация или нет? Нет, вы не государственная. А что вы говорите за повестку? Только государство может повестки выдавать. Хорошо, вы, вы не хотите прийти на... да, Так я, я же еще не знаю, куда идти. Вы объясните, вы, вы государственная или частная организация? А что такое анчету? И просто я не знаю. Вот когда придете, я вам э, предоставлю переводчика. Просто я тоже по-русски не очень. Подождите. вот тогда и поговорим. А, а, а, а зачем мне приходить к вам, если вы не государственная организация? Для чего? Потому что объяснительное дать насчет заявления ваших. А я, а я обязан не государственной организации давать объяснительные? Ну вы только что сказали, что вы не государственная организация. Это так получилось, потому что я не знаю русский. Так государственная или нет? Государственная же нормально. Хорошо, а где я могу это проверить? Вот откройте Министерство внутренних дел и посмотрите там. Э -э Так и называется Министерство внутренних дел? Да, Министерство фаши олендельных. Э -э так а чего? Э -э Молдовы, Украины, чего это? Я на земле предков своих нахожусь. А вот и там и откройте этот сайт, на земле предков. На земле предков, да? Да. Я... А, подож... а, а почему вы не хотите приезжать ко мне? У меня есть планированная работа, понимаете? А, а, это, а это не входит в ваши обязанности? Так, смотрите, мне нужно сейчас заявление написать. У меня тут э, опасный объект на участок э, кто-то поставил. Я хочу вызвать сейчас э, полицию государственную. Я могу воспользоваться или не могу? Конечно, вы же имеете право. Так... В 1 -1 и, сразу приедут. и приедут ко мне в Парканы, так село Парканы, да, приезжают? Конечно, конечно, везде приезжают. Серьезно? Да, да, а, да, хорошо, да. а вы почему не приезжаете ко мне? А, а это не, не входит в ваши обязанности? Правильно я понял? Нет, не входит, потому что я должен предоставить вам переводчика тут. А зачем вам переводчика, чтобы я объяснительную написал? Что-то не понимаю. Да, да, я буду вам задавать по-молдавски вопросы, ага. а вы что их ответите, и чтобы поняли друг друга. А у вас Ион Гога работает такой там? Серьезно? Потому что он нападал в черных очках, подвыпивший нападал. У меня видео есть там уже, он уже миллион просмотров имеет. Он О, поп... это хорошо. Он, тогда он популярный уже там совсем. И, О, и, это и, и... Да, смотрите, а лучше, Эдуард. Вот это Эдуард, у меня, у меня просто есть опасения, что этот Эдуард, э, этот э, Ион, с вами в сговоре и хотите меня заманить в какую-то ловушку. Я поэтому э, чисто из соображений безопасности к вам не хочу приезжать. А, а если вы ко мне домой приедете, я и чай налью вам, и пирожки напеку. Хорошо, спасибо, Спасибо вам большое за пирожки, за чай. Так серьезно, может приедете, я вам все красиво подготовил. Так я, я уже все написал, у меня уже все готово, все в папке, просто приезжайте, я вам чай наливаю, пьете что чай. Вас что вас затрудняет приходить сюда? Так я, я же вам только что объяснил, в целях собственной безопасности. Из-за того, что на улице неадекватные нападали на меня и при, при свете дня при людях, а я представляю, что могут со мной сделать, а если... Я что никто не будет вас. Ой, а что я... я дал... Эдуард, я очень благодарен, но я же вас не знаю, я по телефону первый раз ваш голос слышу, даже не знаю, являетесь ли вы э, полицейским или там инспектором, я же не могу по телефону это но проверить. Вот, вот проверите, так... проверяйте в, в интернет, э, сектор полиции номер один, номер, это... номер, по номер один, вы да? Смотрите, Эдуард, я бы с удовольствием к вам приехал, но э, я, я могу получить письменное какое то э, гарантию от, о моей безопасности, от вас, например. Вот когда вы будете здесь, я вам даду, там. Давайте хотя бы по почте вы отправите, что я, там, Эдуард... Нет, что именно в участке со мной будет все хорошо, что меня не посадят. Хорошо, а такой момент я смогу у вас проверить документы, что вы являетесь государственной организацией, у вас какие-то документы есть. Просто просто э, все эти э, удостоверения, которые показывали, как будто удостоверение полиции, это все пропуск на работу. Они без государственной печати идут. И у меня сомнения. У меня, у меня все отлично, все У вас на удостоверении, где фотографии, есть государственная гербовая печать? Да, да, да, же голограмма есть. Нет, а голограмма это голограмма, а государственная гербовая печать это гербовая печать. Это разные вещи, мокрая печать. Ой, что-то... А, а, а вас в интернете можно найти где-то? Да, ищите, да, да. Ну где, в социальных сетях, может быть, где-то? Ну, можете в социальных сетях. Ну, может, вы подскажете. Вот у меня есть Facebook, Можете меня найти на Facebook. А у меня Фейсбука нету. А у вас контакты или Одноклассники, может, есть? Нету у меня такого. Можете найти меня в этом... В... Сейчас забыл, как на русском... Ватсап? Нет, не ватсап. Тикток, Инстаграм? Скайп? Нет, Google, а, а, Twitter, о, хорошая штука. Twitter. Да. Тоже так по фамилии имени? Эдуард, вы очень вежливый человек, смотрите, еще такой момент, а если вот я не могу приехать, если у меня по состоянию здоровья не могу приехать, что вы не будете расследовать дело и не приедете ко мне за материалами дела? Просто я напишу рапорт, что вы отказываетесь и объяснительное. Так я не отказываюсь. Я же вам говорю, по состоянию здоровья не могу сейчас к вам приехать, после того нападения на меня в Каушанах у меня сердце, ну слабенькое сердце. Здоровье. Так я лечусь дома, у меня я, я сам по образованию врач. Я, это не, не вот, а, как вот прокурорам объясним, что вот он был больной и не смог прийти. Э, смотрите, я лечусь дома, почему? Потому что не доверяю больницам. Они после пандемии показали все свое лицо, что они там людям эти всякие тестовые аппараты вставляли в, в уколы, вот эти, которые не прошли никакие проверки. Я после этого не доверяю им, поэтому только дома а? лечусь. поговорим, сядем, поговорим, все обсудим. Хорошо? Понедельник, 9 часов. Сектор полиции номер один Каушаны, улица Плечи в Эдуард, я все-таки настаиваю на том, чтобы вы ко мне на адрес приехали. Я тут себя чувствую безопаснее. Я реализую свое да, право. Смотрите, если вы можете приехать на вызов, то вы можете приехать и за материалами дела. Я уже так много раз делаю, ко мне приезжали. Почему сейчас прекратили приезжать, Что я не Патер, Я участковый, а на вызов придут, вот оперативная группа придет. Да, пожалуйста, я оперативной группе могу передать все материалы дела. Какая разница? Хорошо, передайте тогда им, если позволите. Не, вы не поняли. Вот вы там по заявлению отправляете кого-то. Я ему передам все материалы дела, и так как он будет ехать там 40 минут сюда, то я ему и чай налью, там, дам покушать дорогу. Хорошо. Так что, приедете? Так подождите. Мы А что, у меня здесь, значит, защиты нету? Нету здесь, ник... нету, тут государства нету, тут какие-то эти, как их называют, мафия тут. Угу, угу. Меня тут Но хотели, меня тут хотели на 7 лет посадить просто так, потому что я продавал сковородки. Угу, угу. Ясно. Ну так что, решили, давайте так, вы будете в безопасности в понедельник в 9 часов в полиции номер один Каушаны. Мира один, если так, по так подождите, вы э, вы на, написали Бэчи, Бэчи один. Это мира, мира, а П печи, наверное, да. а не Бэчи. Пэчи. Ага, мир один. Ну смотрите, еще раз говорю, я реально хочу, чтобы вы ко мне сюда приехали. Я считаю, что у меня по конституции по конституции есть такие права, и я хочу реализовать свое право дома, сидя дома в безопасности, я подготовил все, распечатал, у меня все красиво, ссылки на листе есть. Вы можете. Я, э, Павлю, я объясняю одно, что мы не можем туда выезжать, потому что это э, не наша Как это не, наша, не наш сектор, который мы объясняем так подождите, левый берег, что это, не, Молдо, не Молдавия? Нет, Молдавия, но мы, у, у меня сектор, допустим, Каушана, город Каушана, все, я не могу выезжать из Каушана, без... Ну смотрите, в буллетине не я же писал этот сектор, что он и в буллетине есть, а приехать никто не может, это как? Так я не доверяю тут никому местным. Тут свет отключали, они приехали, даже ничего не решили. Я написал кучу заявлений, они ничего не делают. Дон ну, Мопатер, давайте так решим. В понедельник в 9 часов я вас жду. И тут переводчик будет и поговорим, сядем. Просто я вас тоже чуть-чуть да, я стараюсь по-русски говорить Но я же не понимаю все русский. Вы очень хорошо да. разговариваете Я вас прекрасно понимаю Эдуард, я еще раз говорю Что я боюсь к вам ехать После того, что случилось в Каушанах У меня нет не надо доверия бояться. Не надо ничего бояться Просто придете, объяснительно напишите И все Так, и, так смотрите, да. в, в прошлый раз в прошлый раз, Когда ко мне приехали, приехали этот Ион Гогу со своими ребятульками Они были под шофе так они напали на нас средь белого дня там и женщины и старики были им трин трава было. Они меня а пытались что? засунуть в машину. ни вопросы не от, не отвечают на вопросы ничего не слушают. А не про ничего. Что там, Шо, это не ваши коллеги? Коллеги, но не, не работаем вместе. Ну вы можете, вы если хотите узнать, я могу вам продиктовать, как найти в ютубе. Хотите? Давайте. Давайте. Ну, или, и... или в тиктоке лучше. Не, в Ютубе давайте. У меня... Да, в Ютубе, ]ですか? в Ютубе вы сможете найти. Но пишите в Ютубе, сейчас я это. Пишите э, канал Павел Игнатенко. А, на да, да. Павел Игнатенко. А... Не, Павел, а Павел Акишор и в кавычках Игнатенко. Вот идет Павел, потом Акишор, а потом в кавычках Игнатенко. Да, в скоб... да, не в кавычках, а в скобках, потому что это не моя фамилия, это... Ошиблись там все рождения, написали неправильно. Вот, то есть Павел Кишор и в, к... в скобочках Игнатенко. И там находите видео, где Ион Гога, короче, нападает на людей среди бела дня. Ага, ага. И вот посмотрите, и как посмотр мне... По... Посмотр да, посмотрите, и посмотрите, посмотрите, как посмотрите, как мне после этого приезжать к вам, когда вот такие неадекватные ребята ходят по улице и... А еще такой вопрос, почему как вообще берут в полицию, если не знает русского языка, если в законе написано, что на русском, на молдавском и русском языке каждый человек имеет право там обращаться... О, правильно. Почему не знаете Ну смотрите, Эдуард, я ЕЛНВЭЦ, ЕЛНВЭЦ, Оляко, Пиоляко, МВЭЦ, Лимба. Да. Да, да, да, ну прям ворбест, греусы ворбезщи, синцелек и юр, юр, юр, юридический язык плохо понимаю, понимаете? А там эти термины я просто боюсь, что что-то ляпну не то и потом буду виноват, как понимаете? Поэтому я же хочу по-человечески. Я вот приготовил все, у меня готово. Если кто-то приедет, то я буду очень благодарен, встречу там. Человек зайдет, согреется, я ему все дам это в папку. Все бумаги, которые я подготовил, ссылки на видео, все есть. И все, и человек дальше поедет. Увидит тут левый берег. В чем проблемы? Тут же... Я не смогу да, приехать, адресу, написали, я, я не смогу, а, а подождите, вы, вы сможете приехать по адресу, который указан в этом, в заявлении. Так подождите, но почему все говорят, что левый берег тоже Молдова, а никто сюда не хочет выезжать, в чем проблема? Вы понимаете, вот Кишинев, да? Да, да. А Хорошо, тогда вот такой момент. Да, вот в Бендерах есть участок полиция, инспекторат, где полиции Молдовы. А вот так пускай они приедут ко мне, им тут три километра до меня ехать. Позвоните, скажите, чтобы они приехали и отправили вам это все дело. И они не могут вам приехать насчет этого заявления, потому что заявление у меня, я так это ж всего лишь материалы дела надо дополнительно. и объяснение, все, все там есть. Ну, ни я... Эдуард,